Автоматическая оптическая инспекция внутренних слоев многослойной печатной платы. Перед прессованием все внутренние слои многослойной печатной платы проходят контроль на машине автоматической оптической инспекции. Контроль на данном этапе имеет большое значение, поскольку позволяет избежать проблем с топологией на внутренних слоях, так как после прессования нет возможности внести коррективы.